Он пикал. -пикает, пикает. Я не вижу, я не вижу. Подожди. Сейчас он уйдет к тебе на прицел. Он справа или слева?